Сейчас фристайл будет, давайте сейчас, пацаны, уже разошлись на такое больше интервью, я сейчас буду вопросы задавать, вот вообще есть какой-то рэпер, вот самая вот смешная история про каждого рэпера, рассказывайте еще, знаете, так, ну, не просто, э, многие не знают, кто это, просто вот прям... Прикол расскажите, вот есть. Я тебе показывал быстрее. Да! Короче, ну расскажи, давайте я за короче расскажу Есть тип. Я покажу, я покажу, да. 50 тысяч подписчиков у него в Инстаграме, флексит, короче, деньгами, и он ему пишет в Директ Uber просит заказать. Ну ладно, не скрывайте. его имя, не надо. давай что не надо это делать. Ну и хочешь Не, мне на него вообще похуй, типа, я не считаю, что это плохой поступок потому что изначально он поступает как говноед. Короче. ЗАГС ЛАЙМ ФР Абсолютно никогда Никогда, ни в коем случае Не работайте с этим человеком Вот смотрите, вот его клип, видно там на камере? То есть вот он трясет пачкой денег Да, как бы в камеру И теперь открываем, да, вот просто Месседжи с ним, да Я ему предложил биты вся хуйня, короче Когда-то он мне писал, типа Помоги мне с Убером вот, можете сейчас поставить стрим на паузу, заскринить, прочитать. Вот он пишет, 22 доллара 34 цента ему нужно на такси до студии, блядь. Он у меня стреляет. И вот сейчас опять такая же хуйня, типа, can you help me with Uber? Вот, сейчас пишет он 38 долларов 96 центов. Нихуя себе, переехал подальше от студии, походу. Блядь, э, типа, я ему пишу, что за хуйня, у тебя нету 10 баксов? Он, типа, пишет, Не, типа, у меня пиздец. И у него пиздец, блядь, каждый день. Мой кент... Броски бой, когда-то, блядь, ему этот тип писал и звонил, блядь, и типа говорил, что я, бро, прям сейчас скинь мне 100 баксов, и я запишусь на твой бит. То есть, короче, вот если тут есть битмейкеры, с Заком Слаймом не работайте никогда. С ним работы не выйдет никогда. Вот это забавная история. Я не знаю, у вас было когда-нибудь такое, что рэпер стреляет у вас бабки на такси? Вот да, у тебя было да, такое? Да, было, было, было, да. было, расскажи, было. Расскажи, расскажи. Вкратце, типа, у меня да. тоже было такое, -то, что мне некр, который стрелял бабки на биты. Этот был... Биты, именно, а не такси на ой, биты? Ой, на, на такси, блядь. Ага. Это был... Когда еще он не стрельнул, когда он был пиздец новнеймом. Это... Этот... Разу. Разу the first. Знаешь, у него вроде 100 тысяч в oh сейчас, вот, он, короче, у меня тоже стрелял бабки на такси, блять, там 17 долларов, вот, я ему, короче, один раз дал, второй раз не дал, а потом он поднялся, и у меня, короче, все эти беды в близких по 200 баксов выкупил, uh, там в чате я чуть-чуть почитал, короче, есть еще вопросик, Конечно же, подробно ответить не можем, но все-таки, где берем коннекты на каких-то западных артистов, где мы вообще берем их, да? Обобщенно, ну, сами находят, да, Оба... Не, не, не, не, вообще не все, но если обобщенно сказать, да, есть как бы источники в духе типа пабликов, которые постят новые каких-то фрешманов, типа, да? То есть, ну, чуваки, которые вот, ну, типа, там, паблик какой-нибудь, да, постят там... Вот чувак, новый, подписывайтесь на него, у него крутая музыка. Какой-то ему написал, типа, нужны ли биты. Вот. А с большими артистами очень много способов коннектить. Про все подробно, конечно, рассказать не можем, но большинство из них очевидны, да, там, коннекты на каких-то приближенных к ним людей и т.д. и т.п. То есть, в принципе, пацаны, прежде всего делать. Движение жизни, прежде всего делайте. Вот и все. Что скажет тот парень, который работал... No. Так, который работал с Кизару про альбом First Day Out. Как Что ты тебе скажешь, про... альбом First Day Out? Да альбом First Day Out на самом деле очень слабый, пару треков у меня залетело. Это вот First Day Out. И Дюк Дюсом все остальное, что-то у него шляпа вообще полная получилась. Согласен. Ну, это было нехолом. Типа, ну по факту да, вот у нас Блейзер в доме, это такой некий Мемфис Гуру весь альбом, весь, что не так, что не так, братья, что не так, придумал. скажите, это не так, так? Это это так, это так, это так, это Мемфис Гуру, а First Day Out альбом записан по факту в стилистике Мемфис, да, это Мемфис, и, собственно, человек, который двигается, поэтому, который продюсирует людей, которые стоят у истоков этого стиля, говорит, что, ну, альбом... Ну типа, слабый, просто слабый альбом, типа, Плохо, э таки, я, забыл. в принципе, полностью А живой, бандана, сейчас. как вам надо? Нет, бандана, кстати, бенгер на Банка, бандана, бэнгер на бэнгере, бенгер теперь... Что скажешь ты про Алблака, Алблак крутой, не нравится че? Что скажешь про Алблака? All Бля, это а охуенно то, что такой звук в принципе доходит до России. Мне знаешь, нравится, что охуенно? Мне нравится. Не, знаешь, что охуенно, смотри. Когда Будда залетал на Детройт, он делает это один в один, как YNJ, как Рио Дайан Коуджи. All Black делает, блядь, Мемфис немного по-своему. Ну, да. У него нет вот, этих, блядь, постоянных nice. каких-то эдлибов, тех же, что у Кизару пиздит у Гиглока, например, да? да? да. То есть, респект All Black за то, что он. Что за но! Это пиздец! Это Что это это просто, деле, Если е е е вы не эй, шарите, эй, у э эй, эй, есть Эдли, э, what да, the fuck, и Кезару выдает что? Что за на? А Френдли так крутой чел, мне нравится. Френдли так тоже красава, типа самое крутое, я не вижу ничего особенного в том, чтобы взять Стелек битов. Но когда даже записываешься на них так же, как это делают артисты с запада Ну это, блядь, копирка просто, типа И вот, красавчики у Black and Friendly так, в том в смысле, что они какой-то свой прикол все-таки вносят в это, на самом деле Ну есть что-то в них? Нет, по да. факту Ну да Были ли тут... щедрые артисты, которые платили за бит, который им понравился больше? Сука Нет Вам нет. Булат лучше всего расскажет про эту историю Расскажи про свой No Melody бит Бит, в котором нет мелодии, просто, ну, в духе Голодный Пес, а, да, семьи... да, да я, делал, я сделал No Melody SGS Plus Type бит И продал ну, за минуты 5 Там просто бас, клэп и хай-хэт Короче, и beat вот продал, проще некуда реально. Да, Я его продал за сколько там? За, я не знаю, говори я не помню за, за 2, 500, за 2, за баксов. Yeah. Короче, да, грубо говоря, 100 к плюс рублей улетело за бит В духе вот Голодный пес Simi и Soda лав Типа, ну, просто без мелодии, просто пум-дыш типа вот такая хуйня, бля, улетела просто за две скулые штуки баксов Деньги Деньги <свес> звонят, я курю, небеса, курят, мне небеса, куряты моят, деньги мне звонят деньги мне звонят деньги мне звонят. На манеж? Деньги. Ладно. Нагида еще фристайл, фристайл, фристайл в микро. Нужны мне нужны фристайл в микро. Даже деньги мне звонят, любят моют деньги. Бля. Подожди, сейчас, надо собраться <связь> Что не получается? <связь> ну подожди, потому что, не знаешь, не всегда все сразу приходит к твоему элементарному духу Нужно постепенно ну, ну конечно нужно ослабить, но сейчас я просто второй буду на бите, потому что я хочу сначала послушать как вы зачитаете, а потом у вас пиздить уже там. <связь> Оооо, началось, началось, бля, началось, блядь. <связь> Давай, попробуй только Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять 8 9, 8 9, 8 9, 8 9, и 7 2 3, 8 9 и 7 2 3, 7 4 5 6 3, 2 1 потом 3, 4 и 5, потом 6. Нормально? Это мы пока учимся, ну... Да, да, делать. это чисто такой вот пробный вариант, да, безусловно, что... Смеяться, еще что -то. мы просто начинаем, я начинаю делать что-то. Безусловно, безусловно, какая-то твоя дальнейшая музыка, она будет записана в правильных условиях, будет сведена грамотными людьми. Да главное сначала Не научиться, а потом уже к самому. Да программу. понятно, но дальнейшую музыку ты своего как видишь? Ну понятное дело, когда уж серьезно, надо серьезно к этому относиться. Вот-вот-вот. Понятно что надо записывать и делать типа, трек. О Я же речь? не могу сейчас в самом начале, типа, блять, как Real Baby записать куплеты и такой, типа, йоу-йоу, здорово, пацаны. А -а -а". Я съел все бары, мне стало хорошо Нахуй твой губаб, умножу все ну Умножу сто на x, возьму свой плейлист Я делаю деньги, я как будто чек-лист Как будто чек-лист, умножаю на два Сверкаю выше всех, Жанг Клуб baby, как всегда Где-то вы на марке, где-то при параде Где-то сразу я иду в и кабани, Где-то я иду, забирай сумани Я опять курю лучший софт я курю самые OG, OG Палкин Эй, это бабки, мы умножаем бабки Можете сделать ставки Умножим их на два, умножим их на пять Я буду считать нам, я буду все считать Я буду понтоваться, будто сука, сука я Паркуюсь я, как эти лимренды мил, а -а -а. Я смеюсь с тобой, я как макака, а, а? Вот. Везде ходим, мы как на проводе. На мне винтажные шмотки, я где-то везде свой кулак, одел свой автомат. Бью самый лучший сок, я будто бы примат. Я будто бы принап, я делал лут мадап. Я сковородой монтан, я забираю вап, я забираю вап, я забираю мань. Суху. Я вечно на каймане, я вечно на каймане, пошли заберу свой наол, завился над тобой ведь ты, сука, уебан! Первый день, запомнишь имя, суки, я Джан Худ, бейби, ваше имя, суки, я считаю бабки, вы считаете нули, я буду У. там. Где-то позади Я посчитал Гуа Я буду его считать Считая эти палки, Я должен все забрать Опять шурю лучший слегка И очень лучший палки Я буду летать, Опять вы на мах И можете сделать ставку Я буду